Здравствуйте! Сегодня продолжаем мы решать задачи по теоретической механике. Вот из данного сборника заданий по теоретической механике Яблонского с авторами. Мы рассматриваем данное издание, но вы можете пользоваться и любым другим. Оно переиздается без изменения уже многие десятилетия. Сегодня мы приступим к рассмотрению задачи по динамике Из раздела Динамика материальной точки подраздел Основные теоремы динамики материальной точки. То есть мы будем использовать законы динамики в интегральной форме. Сегодняшняя задача посвящена применению теоремы об изменении импульса к определению скорости материальной точки. Я напомню, что импульсы и количество движения это синонимы. Итак, прежде чем. Мы приступим к решению задачи. Давайте мы запишем. Теорема об изменении... импульса материальной точки. Прежде чем мы приступим к нашим вот этим трем шагам, дано, вот наш берег дано, вот наш берег найти, и вот наш третий Элемент решения задачи – это, конечно, решение. Давайте вспомним, что из себя представляет закон об изменении импульса материальной точки. Давайте разделим экран, так чтобы было удобно. И будем в правой части, как всегда, писать... нужные нам данные. Давайте вспомним базовый закон динамики Ньютона в дифференциальной форме. Основной закон динамики. То есть второй закон Ньютона, сумма всех сил равна, значит, чему она у нас равна, производной от суммы всех сил действующих на материальную точку, равна производной по времени от, этой, от импульса этой материальной точки. Или другой записи будем использовать, ДП. Делить на dt. Соответственно, мы можем, если у нас допускает функциональная зависимость, мы можем развести переменные вот таким образом. dp равняется, значит, сумма всех сил, которые действуют на материальную точку, умножить на дифференциал по времени. Дифференциал от импульса равен сумме. Всех F умножить на дифференциал. И если мы проинтегрируем этот закон от какого-то момента t1 до какого-то момента Т2 момента T1 до момента T2. Извиняюсь, это здесь мы должны от T1 до T2 момента. Здесь, соответственно, значение импульса P1 до значения импульса P2. То что мы получим интеграл от дифференциала переменной равен самой переменной то есть импульсу p от p1 до p2 а здесь мы получим сумму интеграл и сумму я поменяю местами т1 т2 что позволяют правил от вот такое. Под интегральной функцией. От, от таких вот интегралов. То есть, где вот под интегральной функцией имеет вот такой вид. Ну, значит, то, что написано слева, это просто у нас что? P2. Разность верхнего, между верхним и нижним значением интеграла. А что написано справа? Вот это произведение очень часто обозначают одним символом это значит произведение вектора на число то есть это какой-то вектор этот вектор называют импульсом силы и фактически здесь написано сумма всех импульсов сил которые действуют на это тело то есть мы приходим к Общей теореме динамики об изменении импульса материальной точки. Изменение импульса материальной точки равно сумме импульса всех сил, которые действуют на эту точку. Но мы его написали в векторной форме. Естественно, что если речь идет о аналитической а координатной форме, то есть нам дана какая-то система координат, в ней мы, соответственно, что делаем? Мы выписываем в проекциях. То есть, если вот нам дана какая-то система координат, мы, например, x, y, в у нас вот движется точка, вот импульс точки здесь вот, p1 вектор, вот здесь он будет, например, p2 вектор, то разность, оказывается, вот разность этих двух векторов равна сумме всех, что... Импульсов сил, которые действуют на эту точку. То есть на эту точку могут действовать в течение, я напишу, для какой-то производства, несколько сил, F1, F2 и так далее, и так далее. Значит, это вот, импульс каждой из этих сил мы суммируем. На всем этом промежутке. И их сумма, вот этих векторов полученных, будет равна разности вот этих векторов. Если мы это дело все спроецируем, то есть мы можем написать проекции на ось x Соответственно, это будет равна сумме проекции импульсов сил на ось Х. И так далее. y равняется сумма проекции всех сил на ось Y и так далее. Но то же самое, если в трехмерном пространстве у нас остается ΔPZ написать, равняется сумма импульсов сил на ось Z. То есть вот у нас теорема об изменении импульса в интегральной форме. Вот она в векторном виде, вот она в координатном виде. Итак, вернемся к решению задачи. Давайте разбираться в том, что нам дано в этой задаче. Вот сама задача и ее условия. Телу массы M сообщена начальная скорость V0, то есть нам дана масса, дана скорость. Скорость начальная направлена вверх по наклонной плоскости. Геометрия задачи дана, угол альфа с горизонтом. На тело действует сила P направлена в ту же сторону, то есть сила тяги какая-то, направлена параллельно плоскости вверх. То есть так же как начальная скорость. Зная закон изменения силы, закон изменения силы, да, коэффициент трения F, определить скорость тела в моменты t1, t2, t3 и получить полученный результат. Проверить полученный результат me, для момента времени t1 с помощью дифференциального уравнения движения. То есть для вот этих трех моментов с помощью теоремы об изменении импульса ищем, и еще для момента t1 с помощью Дифференциальное уравнение движения. Необходимые данные приведены. При построении графика изменения силы P по заданным ее значениям. Считать зависимость между указанными моментами времени линейной. Тут что? На виде дроби. Тут дроби то есть, А вот виде, если в виде такой дроби дается то, что у нас числитель указан в конце промежутка времени, а в знаменателе в начале след... То есть скачок претерпевает сила. Где у нас? Вот у нас это решение. Вот этот дробь. Вот для момента у нас... Т2, вот момент Т2, p 2 p 3 То есть скачок в этот момент испытывает. Конец следующего промежутка 300, начало предыдущего 200. Сюда. И вот пример выполнения задания. Значит, Как решаем мы задание? Ну, в общем-то, достаточно просто здесь определяют. Вот наша задача определить скорость В1, В2, В3. То есть мы определяем, что соответственно. Мы определяем P1, P2, P3. Значит, зная массу, мы определяем V1, V2, V3. Мы еще проверить то же самое с помощью уже не момента теоремы об изменении импульса точки, а с помощью дифференциального уравнения движения. То есть с помощью в закона второго закона Ньютона именно в дифференциальной форме. Вот, в общем-то, и все решение. Это будет достаточно просто. Теперь, что мы здесь делаем еще? Мы сейчас все это решение сделаем. Вы можете посмотреть его, естественно, подробно в сборнике заданий Яблонского. Вот для момента Т1, вот для момента Т2. И так далее. Вот до момента Т3. Ну и так далее. Вот это решение проходит. Давайте мы приступим к решению тоже самостоятельно уже. В следующем фрагменте.